Google начал запуск нового дизайна блока локальной выдачи в десктопной выдаче. В новой версии блока результаты поиска переместились налево, а карта – направо. Раньше карта была сверху, а результаты ниже. Мы постоянно ищем способы соединить людей с полезной информацией, которую они ищут. В настоящее время мы запускаем обновление интерфейса поиска на десктопах. Поэтому, когда люди будут искать места или бизнесы поблизости, например, парки рядом со мной или рестораны рядом со мной, то они увидят местные результаты слева, а карту справа. Мы ожидаем, что обновление станет широко доступно в ближайшие недели, заявили в Google. Теперь результаты локального поиска, которые идут после блока, будут меньше сдвигаться вниз страницы и будут расположены выше, чем раньше. По мнению Google, это важное изменение. Также зарубежные специалисты заметили, что Google стал показывать два рекламных объявления в блоке локальной выдачи. Обычно Google показывает одно объявление в этом блоке. Судя по комментариям специалистов, изменения в ранжировании произошли примерно в начале декабря. Инструмент мониторинга локальной выдачи в последние недели фиксировал крупные колебания, примерно с 10 ноября. Сейчас он показывает следующую картину. Специалисты предположили, что эти изменения могут быть связаны с запуском November Core Update, который был завершен 30 ноября. Ведь Google заявлял, что эти обновления могут влиять на ранжирование в локальном поиске. Также 1 декабря Google объявил о запуске December Review Update, связанного с ранжированием отзывов о товарах в результатах поиска. Оно призвано обеспечить приоритет более развернутым и содержательным обзором товаров. Обновление запускается для страниц на английском языке. Развертывание планируется завершить до конца года. Согласно данным инструментов мониторинга SERP, это обновление было реально крупным. В течение недели после запуска в поисковой выдаче наблюдались высокие уровни колебаний. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!